Для лучшего просмотра и восприятия видео поставьте качество 1080p или же 720p, если вы смотрите со смартфона или же планшета. Начнем. Сегодня мы рассмотрим два новых устройства от Huawei. Компания Huawei открылась в 1987 году, а основал ее Женчинфэм. Начнем мы с Honor 4C, который вышел в 2015 году и поступил в продажу 22 апреля по цене 8990 рублей, он получил широкое распространение его полюбила публика. Его фишкой является камера, оперативная память, соотношение цена, качество. А также нельзя не упомянуть о том, что у него две симпии microSD карта фирменная оболочка E-Null 3.1, которая защищает от лагов и зависаний, присущие Android устройствам других производителей. И, конечно, отличная батарея на 2550 мАч. Но есть и минусы. Одним из минусов являлось отсутствие 3G, маленькая встроенная память, 8 ГБ, из которых доступно всего 4. Но за 9000 это наилучший результат на то время. К слову сейчас он стоит тысяч рублей. Также была альтернатива Honor 4C. Honor 4X, его отличие, это 4G, большая диагональ и 3000 микроампер час, но и разница в 3000 рублей. Поговорим о Honor 4C Pro, этот аппарат вышел в продажу 14 апреля 2016 года, шумихи вокруг него было меньше. Но, я считаю, что действительно очень достойный аппарат и заслуживает большего внимания публики. Стоит он 13 тысяч рублей или же 12 тысяч рублей первые промо-партии. Но в чем же отличие от 4C или 4X? Сейчас мы в этом разберемся. Начнем мы с дизайна. Мне все так и больше понравился 4C. Задняя панель про версии напоминает LG 4 будет царапаться быстрее, но это решит чехол. И окантовка и дизайн камеры версии 4C красивее, но это на мой вкус. Но передняя панель симпатичнее у нового Honor 4C Pro. Цветодиод, отвечающий за уведомления, уже светит всеми цветами. Но вот нижняя панель никак не используется, так как кнопки управления экранные. В китайской же версии там находится логотип Huawei. Но это не критично. Вердикт таков. Дизайн немного усовершенствовали, но, на мой взгляд, не в лучшую сторону. Поговорим о камере. В старом смартфоне она отличная 13 мегапикселей диафрагмы 2 от компании Sony или желт. В новом тоже 13 мегапикселей диафрагмы 2, вроде off, но уже в про она снимает быстрее и чаще. Но в первой прошивке нет функции отрезок времени. Уверен поздний его добавит. На экране примеры снимков и примеры видеосъемки. Поговорим о операционной системе оболочки. Особых различий нет. последней версии на оба смартфона это Android 5.1 и e Live 3.1. В будущем точно будет Android 6 в обоих смартфонах. Батарея. Тут Honor 4C Pro просто ушел далеко вперед от своего младшего брата. У него 4000 микроампер час, у 4C только 2550. И новый смартфон заряжается уже при 2 амперах. Honor 4C заражается 2 часа с лишним, а проверсия. всего час и 20 минут. Также он может действовать как павербанк. Поговорим о железе, о самом главном, начнем с теста Путу Бенчмарк. Honor4C показал 30 267, а его старший брат Honor4C Pro 32188. Процессор у четырех цеха и силикон кирин 620 с 8 ядрами частотой 1,3 каждый. Антуту пишет, что 4 ядра спят, но другие тесты говорят о том, что работают все. Этот процессор производит сама компания Huawei. У Honor 4C Pro стоит четырехядерный процессор MediaTek MT6735 с частотой 1,3 у каждого ядра, но при разнице в четырех ядрах этот процессор уступает по производительности всего 17% и греется и потребляет энергию он меньше, это очень верное решение. Со стороны производителя. У смартфонов стоят графические процессоры от Mali. Модели 450 MP и T720. У второго есть поддержка более нового OpenGL 3 что даст в играх наивысшую отдачу. У обоих смартфонов 2 гигабайта оперативки. А вот Honor 4C Pro имеет уже 16 гигабайт встроенной памяти. Что касается сим-карт. У pro -версии тоже две сим-карты, но уже обе поддерживают 4G LTE и работают в режиме Dual. И последнее это мои впечатления от использования. Honor 4C за 6 месяцев использования меня не подводило и не лагал, но батареи было маловато и не было 4G и всего 4 гигабайта встроенной памяти. Но это отличный смартфон. Honor 4 c происправил эти недостатки и получил обновленный дизайн. И честно говоря работает он пошустрее, за две недели использования он себя показал на все 100%. Honor 4X тоже мог бы заменить проверсию, но он не дотягивает, как говорится. Вердикт таков. Huawei Honor 4 Cepra показал себя отлично и исправил недостатки прошлого смартфона. За 13 тысяч или же 12 тысяч рублей это отличная покупка. Рекомендую. С вами был канал по жизни. Подписывайтесь, ставьте лайк и спасибо за просмотр.